Gracias. У меня был в общем, очень такой практичный, понятный страх, это потеря уровня жизни, к которому я привыкла. И я прям помню, что я уже поступила учиться, я выхожу из дома, а мне можно там идти минут 20 там, осенью, но не очень приятно до метро, а можно ехать за 25 рублей на маршрутке. И я выхожу, у меня еще все хорошо, у меня там еще на карточке лежит 200 тысяч рублей, я еще не стала бедной. А я иду и такая думаю, так, надо перестать ездить на маршрутке, 25 рублей в одну сторону, это 50 рублей в день, наверное, я, может быть, не могу себе уже этого позволить. И вот слава богу, что я себя в этот момент сама на этой мысли поймала и сказала, о, -о это опасно, потому что это такая, ну, это философия бедности. То есть, на самом деле, если ты начинаешь думать такими категориями, то это с тобой и случится. И я знаю, и, ну, я знаю очень многих людей, которые занимаются театром и говорят, театром невозможно заработать. Все, это нищета, это вообще, не, ну, и в целом искусством сложно зарабатывать, а уж театром тем более. Но вот Честно с вами поделюсь, мне кажется, это говорят люди ленивые и люди, которые не используют возможности. Потому что ну, первый год, который я училась, конечно, у меня была поддержка моя прошлая профессия, поскольку я была стратегом. А, это профессия, которая тебе позволяет удаленно на фрилансе брать какие-то проекты, меня это поддерживала. Но весь последний год я зарабатываю уже только театром или около театральной работы. То есть, в принципе, это складывается из трех вещей постановка спектаклей, и поскольку часть, ну, допустим, спектакль, который ты выпускаешь в Государственном театре, конечно, пока ты молодой режиссер, у тебя либо очень маленький гонорар, либо вообще никакого быть благодарен, что тебе дали поставить. Но, опять же, чем помогает мне моя предыдущая профессия, что я помимо этого делаю еще свои независимые проекты, которые я сама продюсирую. И уже на своих проектах, которые я сама продюсирую, я какие-то деньги зарабатываю как продюсер. Это не огромные деньги, безусловно, и, безусловно, я сейчас зарабатываю меньше, чем было раньше, когда я работала в стратегии, но тем не менее это вот первая часть. Вторая часть, что я много преподаю, читаю много лекций о театре. Опять же, благодаря тому, что я работаю в рекламе, у меня хороший навык делать хорошие презентации, хорошо структурировать информацию, как у стратега. Поэтому я просто применила этот навык в сфере театра. Это дало мне возможность зарабатывать деньги за счет преподавания. Вторая большая часть, это мастер-классы, ведение актерского мастерства у танцоров, и вокалистов, просто обычных людей в самых разных э, сферах. И а, третья часть — это ну, такая коммерческая работа. Там, например, вот сейчас я занимаюсь постановкой там, вокального шоу. И опять же, есть люди, которые к этому относятся так, что нет, я рожден для сцены МХАТа, и я буду 10 лет лежать на диване и ждать, пока меня позовут ставить в МХАТ. Но я эту позицию не разделяю, потому что мне кажется, что, во-первых, это все равно, э, когда ты работаешь, ты набираешься опыта, ты развиваешься. И вот очень важно именно сфокусироваться и заниматься новой выбранной сферой, но не так принципиально, что конкретно ты делаешь а, внутри вот этой новой профессии. Да, поэтому ну, вот три таких части, а, поэтому вот этот а, страх, связанный прям с тем, что я буду бедной, и мне там в 30 лет придется просить деньги у родителей, он, в общем, постепенно ушел. Я поняла, что если ты любишь работать, если ты готов много работать, у тебя в любой профессии всегда будет возможность а, деньги зарабатывать.